Что ж, совет номер один, как выглядеть великолепно каждый день, не заключается в том, чтобы каждый день проводить в спортзале. Поэтому у меня не спортивный канал, а канал о стиле. Но при этом все же не последняя рекомендация будет выделять время на фитнес каждый день. От этого будут одни плюсы, включая долголетие. И правило номер один заключается не в том, чтобы постоянно выкладывать свои повседневные наряды в моей группе в Фейсбуке. И все же это отличный способ для многих парней показывать подобранные образы аудитории. Парни, как правило, доброжелательны в своих критике и отзывах. Честно говоря, некоторые советы по-настоящему дельные. И если вы руководствуетесь этими советами, вы действительно можете выглядеть более стильно. Однако, при всем при том, каждый должен принимать решения самостоятельно. Найдите время, чтобы изучить основы мужского стиля. Они помогут вам понять, как сочетать предметы одежды друг с другом, а также не пренебрегайте советом купить качественное зеркало в полный рост. Да, они могут стоить дорого, но такие зеркала прослужат вам всю жизнь, и вы сможете окинуть взглядом свою фигуру с головы до ног перед тем, как выйти из дома. Вам так будет гораздо проще увидеть погрешности в стиле. К тому же, так вы сможете развить уверенность в себе и в своем выборе. Правило номер один заключается в том, чтобы носить спортивный пиджак. Ребята, вы знаете, что я люблю их. Как многие из вас подкололи меня в комментариях, по вашему мнению, я думаю, что спортивный пиджак – это панацея от рака. Нет, я так не думаю. Спортивный пиджак позволит вашим плечам выглядеть шире, сделает ваш силуэт стройнее, придаст вам более мужественный вид, покажет с наиболее выгодной стороны ваши руки, при этом, спортивный пиджак – это не все, что вы можете использовать. Если спортивный пиджак на ваш вкус выглядит слишком нарядно, поищите кожную куртку, или джинсовую куртку, или же кардиган. Поверьте, есть много вариантов на замену, которые можно использовать. Что ж, может, тогда все дело в деньгах? Нужно просто купить дорогие часы, дорогую одежду. То есть, дорогие вещи сделают из вас стильного человека. Вы так думаете? Нет, это вовсе не так, потому что в мире полно парней с кучей денег и без какого-то намека на стиль. При этом наличие денег позволит вам гораздо больше быстрее приобрести свой стиль, если вы знаете, что делать и какую одежду покупать. Вообще, человек, который хорошо разбирается в мужском стиле и знает, как выбрать качественные вещи, может иногда заприметить то, что продается в секонд и купить хорошую одежду за копейки. В этом случае нужно набраться терпения, знать, куда наведываться и, конечно, понимать, что вы, собственно, ищете. А может, все дело в волосах? Может, правило номер один – это стильная стрижка? Что ж, хорошее правило, и я считаю, что уход за волосами это важно, но все же это не правило номер один. Я рекомендую вам каждый месяц встречаться со своим парикмахером или барбером. Причем лучше заранее планировать встречу, не откладывая в долгий ящик. У многих мастеров есть общая практика. Если вы планируете заранее сеансы у парикмахера, например, семь раз подряд, восьмую стрижку вы получаете бесплатно. Для чего все это нужно? Дело в том, что в уходе за собой спешка ни к чему. Если вдруг окажется, что вам нужно с кем-то встретиться по работе, если вас пригласили на собеседование, если вы ведете бизнес и встречаетесь с партнерами, вам ни к чему накануне важного события осознать, что вы не были у парикмахера уже два месяца и надо срочно что-то делать. И если вы броситесь к барберу, которого никогда раньше не видели, великие шансы, что в итоге у вас будет стрижка, которая не приведет вас в восторг. Что ж, тогда регулярный уход за собой и есть правило номер один. Нет, но регулярные процедуры важны. Я делаю все по субботам с утра. Я стригу ногти, постригаю волосы в носу, в ушах, брови тоже не оставляю без внимания. Я делаю это регулярно, в определенный день, и не оставляю все на потом, чтобы не было никаких авралов. Хорошо, может быть правило номер один это расстаться с ляпаной, старой, рваной, изношенной одеждой, которая вечно висит в шкафу и ее не решаются выбросить. Это важно, но все же не правило номер один. Это важный пункт, потому что у всех у нас есть определенные вещи, толстовки, рубашки и другая одежда, связанная с определенными событиями. Например, видавшие виды кроссовки, которые вы не хотите выбрасывать, потому что они служат вам верой и правдой вот уже 10 лет. Лично я считаю, что каждый парень должен сделать следующее. Выложить вещи из шкафа и сложить их в три стопки. В первой стопке будут вещи, которые вы любите и которые вы хотите сохранить. Есть вещи, которые вы любите, а есть те, которые вы должны иметь по умолчанию. Знаете, нечто необходимое. А есть то, от чего нужно избавиться. То, что уже отслужило свое. Например, то, что уже вам не подходит, не идет. Все изношенное, запятнанное и рваное. Сложите их в коробку, напишите на ней дату и поставьте ее в глубину шкафа. Если вы не открываете коробку в течение года, вы можете быть уверены, что можно спокойно избавиться от ее содержимого. Делайте так почаще, и в итоге у вас останутся только те вещи, которые вам идут, красивые, стильные вещи, в которых вы отлично выглядите, и которые вам нравятся. В итоге у вас останется одежда, в которой вы будете выглядеть и ощущать себя на миллион баксов. А может, правило номер один – это научиться носить одежду слоями? Вы же видели парней в Инстаграме, которые демонстрируют отличные стильные фото. Может, в этом секрет? Этому действительно стоит поучиться, но это не правило номер один. Есть несколько основных правил, как носить одежду слоями. Первое правило – каждый слой должен выглядеть так, чтобы вы могли носить только его. Не стоит надевать под верхний слой то, что нельзя продемонстрировать окружающим без ощущения неловкости и смущения. Вы можете надеть майку под рубашку, но если на вас будет вот такая комбинация, свитер отлично подойдет. У меня здесь надета майка, так что технически на мне четыре слоя одежды. Мы надеваем более тонкие слои и двигаемся к более объемным, и окружающие могут видеть только три видимых слоя. И надо еще экспериментировать с текстурой и разными паттернами и узорами. Вот эта рубашка из хлопка всегда будет выглядеть гладкой. В ней нет ничего, что напоминало бы более фактурное переплетение нитей ткани. С ней вы можете надеть свитер, который сделан или из хлопка, или из шерсти. Из любого типа материи, может быть даже из синтетики. Нить материала свитера могут по-разному переплетаться. Можно взять более мягкие материалы или более грубые. Где вязка из более крупных, грубых нитей. При этом на пиджаке у меня не такой заметный узор. Нагрудный пилоток тоже не привлекает особого внимания, и это позволяет мне выбрать более смелый свитер. Я мог бы выбрать галстук с немного более обрусским паттерном. А если же вы сомневаетесь, всегда выбирайте что-то простое. Выбирайте монохром. Я знаю, что многие из вас ребята сейчас говорят… Нет, уж я не собираюсь церемониться с цветовой гаммой, потому что правило номер один, как выглядеть стильно, заключается в том, чтобы смело использовать разные цвета. Что ж, спорить не буду, цвет отлично подчеркивает стиль, но это не правило номер один. И последствия тут могут быть довольно неприятные. Относитесь к цвету как к приправе, как к специи. Например, соль подчеркивает вкус еды, которую вы готовите. Но с ней нужно быть осторожным, потому что слишком много соли сделает еду невкусной. Я понимаю, что далеко не все сочетают разные цвета. Если вы знаток в этой области, то что вы делаете на моем канале? Если вы знаете все, свяжитесь со мной и поучите меня самого, мне пригодится. Я рассказываю ноу-хау простым смертным, которые только учатся. Ребята, действуйте с цветом осторожно, не переборщите. Я люблю добавлять цвет в деталях, в нагрудных платках или галстуках. Вы можете заметить, что яркие цвета я приберегаю для аксессуаров, потому что… Маленькие детали могут привлечь внимание окружающих. Именно так я использую яркие цвета. И что же ответ на главный вопрос заключается в том, чтобы развивать свой собственный стиль? Это правило номер один. Что ж, вы очень близки, я чуть было не вывел это правило в качестве ключевого. Я считаю, что каждому мужчине нужно время, чтобы понять, какой месседж мы хотим передать с помощью своей одежды, какой образ мы хотим создать и как получать удовольствие от своего стиля, ведь у всех у нас есть свое видение того, кем мы являемся и что хотим создать в этом мире. Ведь люди всегда будут делать предположения относительно нас, основываясь на том, что на нас надето. И кто вы? Победитель. Или неудачник. Или же вы? Никто. Все это люди будут заключать исходя из вашего внешнего вида, потому что никто не удосужится думать о том, сколько вы трудитесь, сколько вы работаете, или учитесь, чтобы завоевать свое место под солнцем. Одевайтесь стильно, как человек, который уважает сам себя. И люди также будут к вам относиться. Что ж, господа, вот правило номер один – у вас должна быть униформа. То есть, набор нарядов, которые на вас отлично выглядят и которые вы можете надеть, когда у вас нет времени что-то подбирать, когда вы в спешке, когда вам нужно просто открыть дверь шкафа и увидеть набор вещей, которые олицетворяют вас. То, чем вы занимаетесь, и то, что вы хотите сказать миру про себя. И неважно, кто вы – бизнесмен или сантехник. Может быть, это просто голубая рубашка, на которой вышито ваше имя, а также название вашей компании. Может, это ваша рабочая униформа. Неважно, что это за одежда, я не утверждаю, что это обязательно должен быть костюм. Эта одежда должна представлять именно вас, показывать, кто вы, показывать ваш особый стиль, вашу уникальность. И в 80-90% всего времени вашей жизни вы, ребята, вечно чем-то заняты. Я прекрасно это понимаю. У вас нет времени постоянно думать и беспокоиться о таких вещах. Поэтому раз и навсегда соберите свою серию аутфитов, нарядов, которыми вы всегда можете воспользоваться. И ничего страшного не произойдет, если вы будете повторять один образ. Например, лично я часто ношу синие или голубые рубашки. У меня их штук 10 или 15, Если мне надо куда-то пойти, у меня всегда есть такая свежая рубашка, и я надеваю ее всякий раз, когда у меня нет времени думать, а что бы такое надеть. И все это составляет сменный гардероб, о котором я рассказываю в другом видео. И прошу вас отметить, что на то, чтобы составить свой универсальный гардероб, нужно время. И в другом видео, которое я упоминал, в котором я рассказываю о сменном гардеробе, там главное правило — просто одевайтесь со вкусом. Я не буду дальше спойлерить, не хочу лишать вас удовольствия от просмотра. Там много интересного. Посмотрите его. Вы не пожалеете.